друзья всем привет сегодня с вами видео вам расскажу как убрать рекомендуем в меню пуск windows 11 итак э -э, если мы нажмем пуск то внизу у нас есть вкладочка рекомендуем э -э, здесь у нас отображаются самые часто используемые приложения а также ссылки на открытые документы в принципе мне она не нужна а так каждому на усмотрение оставлять ее или нет итак первый способ чтобы убрать эту вкладочку рекомендуем можно нажать правой кнопкой мыши и соответственно удалить из списка часто используем программы либо второй вариант нажимаем правой кнопкой мыши на пуск выбираем параметры переходим в персонализация затем нажимаем пуск вкладочку и здесь снимаем ползунки ставим в параметр выключить допустим показывать недавно добавим приложение выключить и также показывать последний открытый элементов пуск выключить открываем пуск и соответственно у нас вкладка рекомендуем пустая ребят если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал